всем привет всем моим подписчикам и всем тем кто случайно зашел на мой канал сегодня я хочу снять долгожданное видео для всех у кого не запускается игра Warface или вылетает из игры через несколько минут с ужасным сообщением потеря соединения с сервером. Мои подписчики очень просили меня найти решение данной проблемы. Я много над этим работал и перепробовал множество способов, вариантов решения этого вопроса. И вот, наконец, решение найдено. Что необходимо сделать? Для этого нужно полностью удалить э, игру Warface э, с нашего компьютера через программу Uninstall Tool. Так как э, эта программа удалит все следы, Игры Warface и следы Mail.ru. Ссылка на скачивание этой программы будет ниже под моим видео. Вы ее можете скачать с моего Яндекс Диска. Видео, как скачать и установить эту программу, есть на моем канале. Ссылку также я выложу ниже. Итак, вот вы скачали и установили программу Uninstall Tool. Вот она у меня открылась. Теперь нам необходимо удалить все следы игры Warface. Нажимаем, выделяем игру и нажимаем деинсталляция. Нажимаем далее. Все, игра у нас полностью удаляется. Закрыть. Также удаляем игровой центр. Все, у нас удалился игровой центр и также игра Warface. Теперь нам необходимо скачать игру заново. Далее мы заходим в браузер, набираем «Скачать игру», у нас открывается вот такое окно «Скачать игру Warface». Далее нажимаем «Скачать игру», нажимая «Сохранить», запускаем. Здесь мы ничего не трогаем. Все как у нас есть, по умолчанию. Нажимаем продолжить. Вот у нас уже игровой центр, как вы видите. Ярлычок на рабочем столе. Вот у нас а, открылся игровой центр. Как вы видите, игра начала скачиваться. Давайте я сейчас остановлю, потому что это процесс не быстрый, 15 минут. И потом продолжим. Итак, вот у меня загрузка игры подходит к концу. Все, игра установилась. Как вы видите, появился ярлычок игры Warface. Что мы делаем дальше? Закрываем игровой центр. Теперь после установки игры, давайте я вам покажу, что у меня действительно бан по железу. Игра Warface у меня не запускается. Открываю игровой центр. Так, Данных нету, все удалили. Сейчас я введу секунду. Так, все, данные я ввел. Давайте пробовать запускать игру. Так, игра начинает грузиться. Сейчас вы увидите, что действительно у меня игра не запускается. Так же, как и у всех пишет потеря соединения с сервером. Она у меня даже не запускается, как у всех. То есть 2-3 минуты. Некоторые могут находиться в игре. Я даже этого не нахожусь. У меня сразу просто пишет «Потеря соединения с сервером». Вот как вы видите. «Потеря соединения с сервером». «Принять». А теперь я попрошу вашего внимания. Начинается самое интересное. Для этого нам необходимо иметь USB-флешку. У каждого, я думаю, дома есть USB-флеш-накопитель. Что мы делаем? Открываем мой компьютер, вот у меня подключена к системному блоку USB флешка, накопитель. Нажимаю правой кнопкой на нее, нажимаю «Форматировать». Здесь, в открывшемся окне, у меня флешка 16 гигабайт, в открывшемся окне, где файловая система, нажимаете сюда – и обязательно, у кого может FAT32 стоять, у кого вот exFAT FAT, обязательно должна э, стоять NTFS. Это файловая система э, компьютера. Здесь мы оставляем так же самое, без изменения, и нажимаем начать. Так, сейчас у нас форматирование пройдет. Все, форматирование завершено. Закрываем мы делаем далее внизу на панели задач рядом с кнопкой меню пуск есть поиск windows здесь нам нужно ввести проценты об дата проценты вот у нас папка с файлами нажимаем в открывшейся папке вот у нас смотрите этот компьютер локальный диск c users users абdaта нажимаем здесь слева на стрелочку на одну папку выше здесь у нас папки локал открываем в папке локал ищем mailru нажимаем правой кнопкой и копируем переносим все это на наш Флеш-накопитель USB открываем, вставить. Так вот, все, папка скопировалась. Что нам нужно с ней сделать? Нам ее необходимо удалить, просто так она не удаляется. Ее удаляем с помощью программы Unlocker. Ссылку на данную программу я выложу под этим видео. Если эта программа не будет у вас запускаться, попробуйте скачать с интернета другую. Так, Давайте удалим. Нажимаю правой кнопкой. Вот у меня блокер Удалить. Вот он открылся. И удаляю я данную папку. Удалить. Нажимаю. Ок. Все осуществляется удаление. Удаление объекта невозможно выполнить удаление при следующей загрузке системы. Нажимаем Да, закрываем. Далее открываем игровой центр, нажимаем папку профиля игры и смотрим ее расположение также. Сохраненные игры MyGames Warface. Возвращаемся, поднимаемся выше, где она находится. Она находится вот в сохраненной игре. Открываем, так же самое копируем эту папку и отправляем ее на нашу флешку. Вставить. Далее, после того как мы вставили, удаляем ее отсюда, из нашего компьютера. Удалить. Что мы делаем Далее. Перезагружаем компьютер. Ну а теперь, после перезагрузки компьютера, давайте пробовать запускать Warface с нашей флешки. Открываем. Заходим в папку Mail.ru, Game Center. И э, открываем Game Center от имени администратора. Обязательно, от имени администратора. Открываем, ну и посмотрим, как загрузится у нас игра или нет. Вот она долго думала. Так, давайте я сейчас веду данные. Данные удалились. Все, я данные ввел. Давайте пробовать запускать игру. Achieved with CryEngine. Как вы видите, игра запустилась. Я абсолютно ничего не делал. Как раньше, там, допустим, менять от администратора, запускать, исправление ошибок делать. Я ничего этого не делал. так сейчас как раз проверим на то вылетает игра или нет Ну, давайте что я не знаю пробегусь Как вы видите, способ работы Это на сегодняшний день единственный способ, который работает, и можно запустить игру Warface. Только делайте все внимательно, как я, и у вас все получится. Не нужно никаких программ, ни антибанов, ничего не нужно переустанавливать, просто удалить игру, заново скачать и сделать такую манипуляцию с папками Mail.ru игры Warface. И естественно, ключевую роль здесь играет флешка USB накопитель. Ну Как видите, уже в игре я больше, наверное, трех минут чуть-чуть сыграю миссию, чтобы было Видно, что действительно не выкидывает. Сейчас я опять же попробую после этого закрыть игру и заново зайти, чтобы проверить, действительно, или это первый раз нечаянно, случайно запустилось, или это работает систематически. Ну, как видите, в принципе, если бы выкидывала, то уже выкинуло из игры. Но из игры не выкидывает. Текущая цель Блэквуд – переход на самообеспечение. Именно поэтому они обратили взор на Китай. Блэквуд собирается перенести сюда все заводы по производству оружия, чтобы в перспективе отказаться от работы с поставщиками из других стран. Нужно не дать этим планам осуществиться. Мы получаем информацию со спутника от многочисленных отрядов плейхот в вашем секторе. Уничтожьте столько врагов, сколько сможете. Корпорация плейхот держит этот сектор под контролем. Постарайтесь ослабить наших врагов. Как видите, не выкидывает. Давайте я не буду тратить время. выйду из игры и попробуем сейчас запустить Warface еще раз только при загрузке так выйти при загрузке обязательно не ускоряйте процесс загрузки игры вот давайте попробуем вот мой компьютер смотрите что я делаю нажимаю Открыть мой компьютер, открывая USB флеш-накопитель, открывая папку Mail.ru, в ней Game Center. Далее на Game Center Mail.ru нажимаем правой кнопкой «Открыть от администратора». Открываем. Открывается у нас игровой центр. Здесь мы нажимаем «Играть». И ничего больше не трогаем. Так, вот у нас пошла загрузка игры. Как вы видите, игра опять же загружается. Вот она загрузилась. Так, что я еще хочу вам показать. Так, сверну. А, смотрите, как мы делали раньше. Свойства на игровом центре. В совместимости ничего здесь нету, ничего я не устанавливал. И тем не менее игра запускается. Надеюсь, у вас этот способ будет работать. Ребята, будьте активнее, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делайте репосты. Поддержите меня. Все, что я делаю, я делаю это для вас. Всем пока.